На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Всем привет, меня зовут Таня и я живу в Португалии. Я просто обожаю эту страну, и а ее кухню еще больше. В Португалии настоящий культ еды. Еда сопровождает все события в стране. Именно Португалия во многом определяет то, что весь мир ест сегодня. Предлагаю вам попробовать 5 португальских блюд, которые покорят любого, как меня когда-то. И, если честно, продолжают покорять каждый раз, когда я вижу их в меню. Полву Алагарейру, осьминог. Если это блюдо приготовлено правильно, оно рискует стать вашим любимым. Мягкое, нежное мясо осьминога, утопающее в оливковом масле с запеченным картофелем, перцем и чесноком. Так просто и так изыскано. Блюдо несложное, но имеет свои секреты в приготовлении. Главное, не жалеть оливкового масла и чеснока. Один очень важный нюанс. Вареную картошку нужно придавить вот так. И только после этого отправить запекать. Португальцы говорят, так вкуснее. Португальские сыры. Во всем мире известны швейцарские, французские, итальянские сыры. А как же португальские? Португалия делает сыры с 12 века. Самый известный сыр Сера де Штрелло делается из овечьего молока. Получается мягкий, маслянистый сыр с легким, чистым вкусом молока. Сера де Штрелло признан одним из семи гастрономических чудес Португалии. Козий сыр с мармеладом из айвы. Обязательно попробуйте это вкусовое сочетание с португальским красным вином. Вина Португалии набирает популярность во всем мире. И пока именитые сомелье в некоторой растерянности, так как еще никто толком не знает, как и что с чем сочетать, Португальцы делают так. Они просто берут лучшее вино, лучший сыр и наслаждаются жизнью, как и я. Сардины на гриле – настоящая кулинарная достопримечательность страны. Португалия находится на берегу Атлантического океана, благодаря этому здесь лучшая рыба в Европе. Жареные сардины – самое популярное летнее блюдо. Это целая культура. Праздники, фестивали, пляжные городские кафе, сардины повсюду. Горячие, тающие во рту сардины с легким запахом дымка разбивают сердца даже самых искушенных гурманов. Жареный банан, банана фрита – популярная еда из Бразилии. В Португалии присутствуют вкусовые контрасты и сочетания, которые связаны с колониальной историей страны. Вот у нас бананы и бананы, а в Бразилии хозяйки различают до семи сортов. Банан для жарки, для тушения, а этот банан подходит для десертов. Так что сказать просто пойди купи бананов здесь не прокатит, нужно знать какие, для чего. Чтобы приготовить вкусный жареный банан, нужно выбрать правильный банан, запанировать в муке из тапиоки, Тапиока – это корень маниоки. И опустить в горящее масло, обжарить до золотистой корочки. Поедание бананов способствует большему выработке серотонина, который отвечает за ваше хорошее настроение. Теперь вы понимаете, почему здесь все такие веселые? Колбаса шорису на огне. Многие знают колбасу шорису как испанскую. В Португалии есть своя колбаса – шорису. Отличается лишь произношением и меньшим количеством патрики. Для приготовления этой колбасы используют мясо черной породы свиней, которые выращиваются на травяном откорме и желудях. Это важнейшие условия для ее безупречного качества и вкуса. На Азорских островах мясо маринуют 3 дня в апельсиновом соке. Здесь же добавляют немного виноградной водки. Это придает ей особый вкус. Обжигание мяса на огне не случайно. Только этот способ способен обогатить вкус и аромат, получить хрустящую корочку, которую не получит готовя на обычной сковороде. Это зрелище позволяет получить эмоции и оживить атмосферу вокруг. Именно за этой атмосферой едой приезжают в Португалию. Я и мой муж Шигер проводим для вас гастрономический тур в Лиссабоне. Если вы хотите попробовать чудеса португальской гастрономии, насладиться овечьим сыром и вином, Попробовать рыбу и морепродукты из океана. Почувствовать себя местным. Приезжайте в Португалию. И обязательно закажите осьминог по луала